Приветствую, сейчас мы с вами поговорим о маркетинге компании Andares Trade и о партнерской программе Binar Profit Team. Во-первых, у каждого человека есть возможность быть инвестором компании и зарабатывать от 0,5% до 2% в день. Пакет работает 200 рабочих дней, прибыль начисляется абсолютно каждый день. Есть пакеты от 100 до 100 тысяч долларов и каждый пакет имеет свою процентную ставку на каждое из видов доходов по маркетинг плану. Средняя процентная ставка в день – это 1,1%. Соответственно, чем больше куплен вами инвестиционный пакет, тем больше процент начисляется. Есть набавка с суточной доходностью. То есть, если у вас пакет на 250 долларов, вы зарабатываете 1,5%. Если на 500 долларов – 1,1 плюс 0,06 – 1,7%. И так дальше. Чем больше ваш инвестиционный пакет, тем больше процент вы зарабатываете ежедневно. Следующее, на что влияет ваша личная инвестиция, это на вознаграждение по маркетинг плану. Во-первых, на личную премию, на многоуровневый маркетинг и также на бинар. Внизу таблицы есть конкулятор, как видоизменяется в маркетинг относительно вами лично купленные инвестиции. Теперь давайте по порядку. В компании Antares Trade Binar Profit Team есть 5 источников дохода. Во-первых, это линейная премия, метрская премия, бинарная премия, офисная и имиджевая премия. Давайте по порядку. Линейная премия ⁇ это ваши личные продажи и продажи вашими партнерами на второй и третьем уровне. В данной таблице мы с вами можем наблюдать, каким образом меняется процентная ставка относительно вами лично купленного инвестиционного пакета. Во-первых, прямая продажа варьируется от 3 до 8,5%. Чем больше ваш пакет, тем соответственно больше процентов вы получаете на первом уровне. 100 долларов дает 3%, 10 тысяч долларов дает 6% и 100 тысяч долларов позволяет вам зарабатывать 8,5% от прямой продажи. Также компания дает возможность зарабатывать на второй и третьей линии. Имеется в виду, когда ваши лично приглашенные партнеры начинают делать свои собственные продажи. Тогда открывается вторая линия и третья линия. Вторая линия открывается, когда у вас личный инвестиционный пакет на 1000 долларов. Тогда вы начинаете зарабатывать от 0,5%. Далее третья же линия активируется, когда ваша личная инвестиция состоит в 10 тысяч долларов. Тогда вы начинаете зарабатывать от 1% с каждого и продажи на третьем уровне. Чем больше ваша личная инвестиция, тем соответственно больше процент вам начисляет на втором и на третьем уровне. Как вы успели заметить, возле каждого процента рядом стоит еще один процент. Это имеется в виду, что когда ваши партнеры делают реинвест, повышение своего собственного пакета, своей инвестиции, тогда компания платит 50% от базовой ставки, которая начисляется на вами купленный инвестиционный пакет. Например, если вы проинвестировали долларов, ваша личная премия состоит в 4,5%. Если же ваши партнеры делают повышение своего пакета, тогда компания вам платит 2,25$ на реинвест. Следующий вид бонуса – это бинарное вознаграждение. Бинар, как вы знаете, является самым высокодоходным маркетингом в MLM-компаниях. Давайте разберемся, как работает бинар. Вы зарабатываете от 5 до 12% бинарного бонуса, в зависимости от купленного вами инвестиционного пакета. Строя бизнес в компании, вы можете распределять партнеров в левую и правую команду. Также эти же партнеры могут распределять своих партнеров до бесконечной глубины. Имеется в виду то, что когда ваши партнеры делают товарооборот, вы зарабатываете процент от 5 до 12% процентов от всего товарооборота, сделанный в одной из ног. Товарооборот считается от меньшей ноги. Тут приведен пример. Если же вы, ваша процентная ставка состоит в 10% от бинара и в вашей левой команде сделан товарооборот в 750 долларов, а в правой команде товарооборот в 500 долларов, вы зарабатываете 50 долларов, это имеется в виду не ваши личные продажи, а продажи ваших партнеров, которые находятся либо в левой, либо в правой ноге бинара. Как я говорил, процент, который вы зарабатываете по бинарному маркетингу, зависит от вашей личной инвестиции. Если же у вас пакет на 100 долларов, вы зарабатываете 5%, если на 10 тысяч долларов 8%, если на 100 тысяч долларов 12%. Каждый пакет повышает ваш процент бинарного вознаграждения на 0,5%. Следующим видом дохода является менторская премия, или другими словами карьерное вознаграждение. Менторская премия начисляется на статус которого вы достигли в данной компании. Есть 20 уровней, ментор 1, ментор 2 и так до 20 уровня. За выполнение определенных условий компании вам выплачивается единоразовое вознаграждение за это условие. Если же вы достигли статуса ментор 1, вам платят вознаграждение в 50 долларов. Если же ментор 10, соответственно вы зарабатываете 800 долларов. И до 20 уровня, ментор 20 уровня зарабатывает 60 тысяч долларов. За каждое закрытие статуса вы зарабатываете премию. Теперь давайте разберемся, как выполнять эти условия для того, чтобы закрывать статус карьеры. Например, ментор первого уровня. Объем личной инвестиции – 250 долларов, здесь все понятно. Объем первой линии не требуется, объем основной ветки – 1250 долларов. Основная ветка – это, например, если вы пригласили в бизнес 10 партнеров, и один из этих партнеров сделал самый большой товарооборот в вашей команде, это и будет считаться объем основной ветки. Не зависит, где эти партнеры находятся по бинару – влево или вправо, здесь совсем другие условия. Объем вспомогательных веток не требуется, объем боковой ветки – 1250 долларов. Боковая же ветка – это из этих 10 партнеров оставшиеся 9 и весь их товарооборот, и сумма этого товарооборота будет засчитываться в боковой объем, тогда вы зарабатываете 50 долларов. Для того, чтобы достичь ментора 6 уровня, необходимо уже лично инвестиция в 1000 долларов. Объем первой линии 2500, то есть вами сделанных личных продаж на 2500 долларов. Объем основной ветки 12000 долларов и объем боковой тоже 12000 долларов, Когда вы зарабатываете 250 долларов. Для того, чтобы закрыть ментор 15 уровня, вам необходимо лично инвестиция в 20 тысяч долларов на личных продаж на 70 тысяч долларов. Основной объем ⁇ это ваш самый сильный лично приглашенный партнер, который сделал товарооборот вместе со всей своей командой на 350 тысяч долларов. Следующее дополнительное условие открывается. Это второй ваш партнер, лично приглашенный, который делает товарооборот на 150 тысяч долларов. И далее объем боковых веток 700 тысяч долларов, тогда ваша премия будет состоять 8 тысяч долларов и так дальше до 60 тысяч долларов. Также в компании Antares Trade есть имиджевая премия, которая состоит из сверхприбыли компании и распределяется на 5 статусов Basic Professional Master Coach и Top Leader. Эта премия распределяется в равных частях по 20%. Например, если же премия состоит в 100 тысяч долларов, тогда по 20 тысяч долларов распределяется на каждый из статусов. И соответственно, эта премия в 20 тысяч долларов делится среди количества партнеров, достигнувших этого статуса. Теперь давайте разберемся, как же достичь этого статуса Basic, Professional, Master и так далее. Для того, чтобы достичь статуса Basic, вам необходимо иметь карьеру о которой я рассказывал ранее, с 1 по 5 уровень, для того чтобы профессионал, необходимо с 6 по 10 уровень, и для того чтобы получить статус топ-лидер, вам необходимо закрыть карьеру 19 уровня. Также в компании есть возможность открывать офисы и получать дополнительно 1,8% от всего товарооборота, сделанной вашей командой. А также вы можете получать товарооборот от клиентов, которые находятся в 200 километрах радиуса от данного офиса. Это дополнительная премия для лидеров, которые ведут этот офис. Вот мы и поговорили о компании Antares Trade и о маркетинге программы Binar Profit Team. Таких программ может быть десятки в компании и соответственно у каждой программы будет свой маркетинг план. Сейчас нам доступны вознаграждения такие как линейные вознаграждения, бинарный бонус, карьера, офисная программа и имиджевый бонус. В других же программах будут другие вознаграждения. В нашей команде x Pro вы можете получить дополнительные инструменты для продвижения. Это свои сайты-воронки, это сайты на различных языках, это пошаговые инструкции, это крутые видеоролики и это очень много рекламных инструментов, которые позволят вам очень быстро строить свои команды, быстро их обучать и создавать большой многотысячный бизнес. А я вам напомню, что инвестиции это всегда риск, и бизнесы такие могут существовать как годами, так могут и закрыться завтра. Изучайте дополнительную информацию, проверяйте полностью компанию, инвестируйте только свободные свои средства. Помните, что ответственность за свою жизнь и за свои деньги несете только вы сами. Успехов вам и больших результатов. Xmoney Pro. Умножай капитал профессионально.